Так, сегодня я иду на настоящую бразильскую свадьбу, что это такое? Это такое полуофициальное мероприятие. В Бразилии свадьба это вообще отдельная тема разговора, потому что вы можете венчаться в церкви, вы можете сходить в типа, местный ЗАГС, или вы можете собрать друзей, выбрать кого-нибудь из своих родителей, он вас благословит, и это уже считается свадьбой. Вот такое мероприятие, куда я иду сейчас. Не знаю, в общем, как там будет, посмотрим. Совершенно предсказуема свадьба в съемном домике. Домик выглядит превосходно. Естественно, 80% гостей. Я даже не представляю, кто это. Вообще нормальная практика. Почти все на свадьбу просто стараются снять домик в черте города. И в нем прям все. Церемония, еда, танцы, пляски. В каждой комнате что происходит. Здесь едят бабушки и прабабушки. Там готовят. Поварская жизнь кипит. Господи, сколько тут людей! сейчас будет церемония, посмотрим, кто будет священником. такие модненькие. Оля, камера. Я надеюсь, сейчас никто не будет караешь. вставлять. Он приводит перекличку, кто из какого региона. Трогательная речь время плакать. Очень много спичей. Очень тяжело их слушать когда не понимаешь. Немножко понимаешь. Дети и Сегодня всех благословили и считается, что они делать Hi, Russia! Невеста обожает Россию. В уксусе, сосиски. Давайте будем честными. Нет ничего человеку русскому лучше, чем свеженький. Хороший хумус. Это пища богов. Декорация обалденная. Вообще я уже успела тут, пожалуйста, что все через как то прилично. Не обещали, что будет полева с чудинкой. М -м -м. Подождем. You are the next price. The next price! тумане. Букет поймала. Песть успела. Свадьба удалась. Бразильские свадьбы. Пока. Пока. Офигенный дом. В свете того, что бразильцы обожают начинать вечеринки в полдень, то сейчас полночь. Да не, наверное, уже сейчас ночь уже все убитые. Танцевать, и пить 11 часов тяжело любому. Я, как э, Ирина Аллегрова, пооравшая и осипшая, нахватала букетов и отправляюсь на боковую. Сейчас водитель от хоризонта отдохнется. Увидимся в следующем видео. Всем мои объятия.